Приветствую всех на канале Покерный MAC. и сегодня данное видео будет на такую интересную тему для многих игроков, которые играют в покер, это депозит. Если сказать по-простому, как положить с банковской карты на счет в кассу Покер Stars, то есть сделать так, чтобы у вас на счету в руме пополнился ваш баланс через денежный перевод. Дело в том, что у меня ранее не получалось всегда быстро пополнить кассу Покер Stars. Всегда на пути попадались какие-то препятствия. Самый распространенный это отказ банка в переводе денег в кассу PokerStars, ну и многие другие причины отказа в пополнении счета. Я думаю, что большинство игроков знакомы с данной проблемой, и у каждого она была своя. Сегодня хочу показать на своем примере, как можно быстро положить деньги на счет в Room PokerStars через один из вариантов, который предлагает сам PokerStars. Их там вроде как достаточно, но все они, на мой взгляд, требуют разъяснения. Друзья, специально для вас я сделал это фотографию карты своей, через которую, в принципе, я делал депозит, чтобы, в принципе, вам было понятно, как она выглядит. Ну и первое, что нужно сделать, это открыть Room Poker Stars и нажать кассу. У вас открывается такое вот белое окошко. Здесь у нас есть несколько вкладок. Первое депозит, возврат средств, перевод игроку, ну и так далее. Посмотрите. Сами понажимаете, но нас сейчас интересует вкладка «Это депозит», и на данный момент, друзья, я делал только что сейчас перевод через Сбербанк, через карту Маэстро, поэтому она у меня отображается как последняя. Это делается для того, чтобы вам было потом удобнее не выбирать, не искать через что и как вы делали депозит, а именно вот отображается вас, ваше последнее выполнение на счет Покерстарс. Stars. Также хочу напомнить вам, что есть здесь такая вот галочка, если вы на нее нажмете, здесь больше методов оплаты, и выйдет большой список, в принципе, тут несколько видов депозитов, которые вы можете, на свой взгляд, сделать. То есть мы выбираем вариант, на данный момент это карта Маэстро, Сбербанк, нажимаем на нее, ну, в принципе, она у меня здесь выделена, ну, продемонстрируем, как изначально и это все было. Нажимаем карту Маэстро, у вас она отображается такой, впереди, скажем, в начале, и зеленой галочкой. И выбираем здесь сумму, которую вы хотите положить на счет на кассу PokerStars. Здесь также в автоматическом режиме вы можете выбрать сумму, предложенную уже румом. Ну, на данный момент давайте, скажем, введем 1200. И автоматически она показывает, сколько этого будет зачислено на ваш баланс в долларах. На данный момент это 14 долларов 95 центов. И дальше жмем депозит. После открывается другое окошко, тоже в белом фоне, где вам нужно ввести данные вашей карты, то есть номер карты, да, истечения срока. И в принципе нажать продолжить. Далее ваш запрос обрабатывается, нужно подождать некоторое время, это, как правило, несколько секунд. После этого переходите на вот такое серое окошечко, и вам тоже, так сказать, нужно будет немного подождать. Но я. Как обычно, это заняло, на моем примере, не больше минуты. Ну а дальше у нас открывается следующее окошко, где, в принципе, вам нужно вписать э, ваш код. Это три цифры на обратной стороне вашей карты. И ввести имя и фамилия на английском языке. А после, друзья, как вы все сюда ввели, вам нужно нажать будет «Континер» и подождать некоторое Время. Друзья, хочу вас обрадовать, что если у вас выйдет ошибка номер 118, то вы не переживайте, это действительно всего лишь ошибка Рума Poker Stars. Через некоторое время, буквально там, может через минуту, через две, как было в моем примере, когда я а, делал депозит, эта ошибка у вас исчезнет, и вам придет смс-сообщение, ну, на данный момент мне пришло на телефон, что на кассу зачислен определенный счет в, ну, в размере той суммы, которую вы вложили. Поэтому все нормально, ждем какое-то время и наслаждаемся покером. Кому интересно, вам приходит на почту вот такое вот письмо с подтверждением о том, что у вас прошла оплата в кассу на покер Старс, но в письме они пишут сокращенно просто Старс. Друзья, также хочу напомнить, поставить лайк по данному видео, если действующий метод рабочий, и он вам помог. И также, если есть возможность, то подписаться на канал Покерный Маг. На данный момент мы увидимся в следующем видео. Всем желаю удачных раздач. Всего доброго. Всем пока.